Во-первых, я чувствую, что мы очень рады быть сегодня здесь с вами. И мы действительно находимся в форме на 7. Сегодня мы будем поступать, рассказывать, что же это такое, да, и, аспект, и на что стоит внимание. А завтра мы уже будем проводить все украинский турнир по тяжелой атлетике, в котором принимают участие больше 100 атлетов. И это мы организуем вам тоже в своем зале. А, вот. К чему я говорю, что мы, как никто другой, знаем, что такое действительно и выглядеть хорошо и правильная питаться, и, в принципе, быть довольными тем, что с нами происходит. Это все уже проговорили. Итак, начнем с самого главного, да? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто занимается фитнесом. А каким-либо видом спорта? Вот, и сразу хочу сказать, что у нас прекрасное женское мероприятие сегодня, и... Одним из положительных эффектов физической нагрузки, неважно, какая это физическая нагрузка, вы для себя сами выбираете, что, что для вас максимально комфортно, является то, что, дорогие мои дамы, к сожалению, в 25 наш гормональный фон медленно спускается вниз. Что значит спускается вниз? Это значит, что, извините, но старение никто не отменял, а хотим мы быть красивыми всегда. Это факт. Я поняла, что в 23 посмотрела на себя в зеркало, увидела свои глубокие мимические морщины и поняла, что в моей жизни что-то пошло не так. Когда мой косметолог мне сказал, Алина, остановись, пожалуйста, нужно что-то делать, тело у тебя красивое, но давай-ка будем возвращать в тонус свою кожу лица. Как это сделать и почему это нужно сделать чуть-чуть позже? В общем, первый аспект. Ваш гормональный сон, ой, ваш гормональный фон, дорогие мои дамы, Ничего не подымет так, как подымет действительно физическая нагрузка. Нет ни таблетки мира, извините, но нет уникальной таблетки, которую мы пьем, и у нас сразу картизол, самототропин и все остальное поднимает наш фон очень высоко, очень хорошо, Личка у нас разглаживается, живот животе куда-то пропадает. Такой чудо таблетки нет. Хотите вы этого или нет, вы должны вы обязаны заниматься спортом. Каким спортом? Это дело каждой непосредственно. Поэтому я знаю как факт, как данный факт, имея десятилетний стаж тренерства, да, и имея уже свой спортивный зал, что женщине очень приятно и очень комфортно выходить из душа, видеть себя полностью обнаженной и быть довольны своей фигурой. Я думаю, что каждая желает и стремится к этому. Следующее, конечно же, неотъемлемый плюс занятий спортом является то, что вы приобретаете определенные качественные навыки жизни. Что такое навыки? Да? Допустим, наличие определенной дисциплины. Ничто так не воспитывает как физическая активность. Вот поверьте мне на слово, я человек, который старается успеть максимально все, при этом выглядеть хорошо, при этом не забывать о том, что я женщина в первую очередь, а потом уже мастер или не мастер спорта, это не важно, да? Дисциплина должна быть, и дисциплина вам поможет выработать вот эту двигательную активность, которой вы занимаетесь. А следующий огромный плюс того, что вы попадаете в спортивную среду, в спортивный зал, что вы видите вокруг? Вокруг вы видите людей Которые гораздо довольнее тех Которые не тренируются Обратно Цепочка идет к чему? Гормонам Потому что физическая активность Непосредственно способствует Выделению главного гормона счастья Эндорфинов Смотрите, здесь очень интересный выбор Что мы делаем? Мы едем шоколадку, мы счастливы Но мы получаем бока Либо же мы идем на аэробику И мы тоже счастливы Потому что вокруг, извините, минимальное количество ноющих, уставших лиц. Это раз. Человек после физической активности практически всегда счастлив. Если он несчастлив, он спокоен. После любой физической активности гормональный фон. Любой. Девушки, женщины, неважно становится максимально лояльным и позитивным для принятия любых решений. Встречи, у вас, работа. Как вариант, да? Встретить его нормально, с улыбкой на лице, немножечко уставшая, потрёпанная, в принципе, после тренировки, что если отлично, да? Забрать детей. Кто-то подумает о том, что, что она рассказывает, у нее нет детей. Да, у меня нет детей, пока что действительно так, потому что в моей жизни приоритетами становятся пока другие вещи, да? Но у меня есть необходимость каждый день приходить в свой зал, где в подчинении около 15 человек тренеров и также административного коллектива, да, и быть максимально уравновешенным для них, для того, чтобы мое дело росло, для того, чтобы все было максимально качественно. Итак, предлагаю продолжить. Александр, вам слово. Чаще всего, что нам встречается в жизни, почему мы не можем дойти к залу. Это, как видно на слайде, у меня нет времени. Что такое время? Это ресурс. Ему нужно пользоваться очень правильно, качественно, чтобы у нас времени хватало на зал, на семью, на детей, на работу. Как это сделать, как его разбалансировать? Это не так трудно, как вы думаете. Я вам сразу же могу привести пример, у меня очень много людей занимается. Давайте вот сразу же по тяжелой детей. Егор, он работает нерегулярно, у него 15 часов в рабочий день. Он приходит, звонит мне ночью, что «Саш, в 7 утра занимаемся?» Хорошо. В 7 утра он приходит, он поднимается, в 6 утра и приходит в зал перед работой. Из-за этого отмазки, там, «Мне лень», «Не хочу», «Ой, я там завтра пойду в зал» или ой, да давайте я уже весной пойду, потом летом, осенью». Нет. Нужно брать и все менять, брать все в свои руки и менять прямо сейчас. Просто-напросто. Нужно хотя бы один раз попробовать неделю встать раньше за час, пойти в зал, глянуть как, что получится или не получится. Проснулись мы, дошли до зала, пришли сначала с самого начала, мы должны выбрать зал, качественный зал. Когда мы приходим и когда вы придете в зал, вы поймете, насколько там будет комфортно вам, когда к вам будут обращаться тренера, администраторы, профессионалы своего уровня. И мы будем идти, идти к своей цели. Насколько очень-очень э, важно качество, ресурсов времени. Э, я бы вам даже сказал бы, что если вы правильно будете располагаться временем, нам будет намного вам удобнее будет весь день прожить в достатке. Потому что вы сможете успевать и в зал, и на работу, и домашние э, дела все сделать, И везде вы будете успевать. Мне это не нужно. что такое «мне это не нужно», Саша? Смотрите, многие девушки, парни очень путаются, когда задают себе вопрос, «это мне не нужен зал». Но... Так или иначе, все равно мы дойдем до того знаменателя, что люди, которые за 50 лет, за 60 лет, они не стесняются и понимают, что они потеряли то время, когда нужно было ходить в зал, и сейчас приходишь ко мне, к колени, обращаются и занимаются. Я хочу добавить вот здесь, вот смотрите, что значит мне это не нужно. Вы понимаете, что тенденция такова, что если мы не идем в зал, мы идем к доктору. Потому, а что, потому что нужно пить таблетки, потому что, не знаю, самототрофин упал, потому что это нормально, он падает с 25 вниз, действительно. Что мы идем? Мы идем к эндокринологу, берем пилюлю, которая все еще хуже делает, потому что мне это не нужно. Мы те же самые врачи, только мы врачи без таблеток и без головы. Мы врачи, мы меняем вас, меняем себя, потому что мы опытные люди. Я, допустим, занимаюсь с 9 лет, мне 25-16 лет я тренируюсь. Я дальше занимаюсь. Почему? Потому что я хочу заниматься. Я вбил это себе в режим, и мне, от этого я получаю большое огромное удовольствие. И когда вы себе поставите цель, что мне это не нужно, а переведете его на мне это нужно, добьетесь того, чего что, что хотя бы прийти в зал, вам по-любому... Выберите себе опытного тренера, и вам, поверите мне, результат вас очень сильно удивит. Не сейчас. Почему не сейчас? Что мешает любому человеку, девушке, парню, так, любому вообще человеку просто взять, прямо сейчас я против В залах нет праздников, нет выходных. Мы работаем каждый день. Максимум, наверное, Новый год, да? На Новый год не работаем, да. Из-за этого просто прийти, выбрать уютный зал, комфортный, там, где, само собой, вы живете, и вам будет уютно. Ходить в зал не так, чтобы добираться час-два, прийти и просто-напросто найти хотя бы один час свободный на выходных и глянуть, как этот зал выглядит, что это. Попробуйте что-то новое, не бойтесь либо менять своей жизни. Еще хочу добавить по поводу не сейчас, вот это самое распространенное, да, в принципе, для себя я поняла одну вещь, и хорошо, что я поняла ее в 23, а не позже, потому что я считаю, что это является таким главной ноткой успеха. Да? То, что не сейчас, в принципе, что не сейчас, не сейчас зал, сейчас дети, не сейчас на массаж. Сейчас муж, не сейчас, не сейчас, не а сейчас постоянно что мы делаем? Мы берем себя и ставим на второе место. Но мало кто задумывается о том, что когда женщина несчастна, несчастны все вокруг. Когда и женщина счастлива, бы. когда она счастлива, счастливы все вокруг, все улыбаются. Но для своего счастья нужно что-то делать непосредственно. То есть искать те нотки, которые будут цеплять именно вас. И хоть как бы глупо это не выглядело и не звучало бы, но женщина, должна глянуть в зеркало и сказать, что как бы это ни было эгоистично, я превыше всего. Дети, муж, да, это важно, я не спорю, это очень важно. Но когда будет женщина счастливая, тогда будет и семья счастливая, и дети, полностью все окружающая среда. Когда мы начнем находить время на себя, на нас начнут находить время тоже. Это очевидный факт экспериментируйте я вам говорю вот я экспериментирую уже два года очень успешно а, дальше я с чего 15 начать а, саша с чего начать постановка цели что такое цели у нас она может быть маленькая и большая как допустим вот, простой пример по себе я ставлю цель она огромнейшая я разбиваю ее на 5-6 пунктов я иду сначала к маленькой цели Потом добиваюсь следующей цели, и так достигаю общей цели. Вам просто-напросто нужно, ведь человек, женщина-то, либо мужчина, без цели, это, как можно сказать, овощ. Должна быть цель, и к ней идти, и к ней идти любым путем, хоть что бы ни было. Если у вас есть цель получить высшее, там, пятое образование, либо пойти в зал, похудеть хотите, все равно что? Не хотите похудеть, набрать хотите. Кто-то хочет набрать, это факт. Не всем нужно худеть. Кто-то хочет просто подтянуться. Цели у всех разные. А кто-то действительно идет и говорит, что мне, у меня есть год, мне нужно подготовиться, чтобы забеременеть. И чтобы потом, после родов, сразу очень быстро восстановиться. Такие цели тоже есть. И вот как Алина сказала, не думайте, что ты тренера устали заниматься только тем, чтобы похудеть. Нет. У меня, допустим, практически половина занимается наоборот, что девочки, что мальчики, чтобы одни накачать руки хотят, ноги. Это нормально, даже если худенькие, приходишь, говоришь свою проблему, тебе сразу же идут вот решение. Но прежде всего это цель, ведь без цели не будет у вас никакого достижения. Дальше, когда мы начинаем уже понимать, что нам необходимо заниматься, вы выбираете зал. Здесь главные аспекты ложатся на то, кто с вами работает. Милая дама, поймите для себя раз и навсегда, адвокат в прошлом и сейчас тренер после двухдневных курсов по фитнесу, нет, я магистр спортивной физиологии, я 6 лет училась, чтобы тренировать людей, это есть полноценно. Если ваш тренер вам рассказывает о том, что, а, да, вот я была бухгалтером, а я стала тренером, потому что у меня шпагат есть, извините. Этот тренер не понимает, как устроена ваша сердечно-сосудистая система. Этот тренер не понимает, что может происходить с вашими гормонами. Этот тренер не понимает, как работать с вашим опорным двигательным аппаратом. Это есть важно. Поэтому, пожалуйста, внимательнее. Дальше. Выбираем тренера. Саш, по каким критериям мы выбираем тренера? Как вы думаете? Вот сейчас подумайте и задайте сами вопрос. Как вы выбрали тренера? Мне это интересно узнать. Пожалуйста. Давайте. Есть. Логично. Это плюс, да. Кто еще? Какие пласты, например, пишут в Инстаграм? Не всегда, понимаете? Не всегда, иногда нет времени на Инстаграм. Да. Ну согласна. Да, но в первую очередь наш вам совет, я думаю, Алина сама согласится, вы должны сначала убедиться, что тренер хотя бы мастер спорта, какого или иного вида спорта, что он квалифицированный, что он реально мастер своего дела. А не так, что я, допустим, сейчас пойду, да, скажу, здравствуйте, я вот могу поднять девочку на цепочку, давайте сейчас буду больные танцы преподавать. Да, вы можете, Спросить. вы приходите, вам говорят тренер, да, давайте, пожалуйста. Да, опять-таки, из этого подбираем зал. У нас в пункте был выбор места и окружения. Это туда относится зал. Если мы приходим в зал, вам рассказывают сразу же на администрации в хорошем, качественном зале, кто у нас работает и что он может сделать. Какие вас интересуют больше, можно сказать, тренерские Здесь состав. можно провести аналогию. Вы когда-нибудь видели адвоката, который стоит в суде, защищает, не имеет высшего образования не знает законов? Ну да, адвоката. Вот вы видели, чтобы вот такой вот адвокат стоял в суде, защищал, и вот он не знал законов. Вот те же законы, а это являются законы только в стрельбе вашего тела, да? То есть вот точно так же и здесь вот эта вот тонкая аналогия. Я с вами согласна, что не каждый мастер спорта умеет тренировать. Очевидно, факт. Очевидно. Да, но... У каждого человека есть свои работы. Вы когда придете, допустим, да, вот скажете, Саша, это все круто, да, мне рассказали, что вы там очень классные, все. Ну, а вы можете показать вот свои работы? А я могу показать, у меня есть девочка, которая за два месяца похудела на 15 килограмм, Есть мальчик, который пришел, ну, как мальчик, мужчина, ему 35, но ни разу не мог потянуться на турнике. Два месяца спустя он без проблем на турнике потягивается, на брусьях. Есть, допустим, мужчина, которому 61, он ни разу на турнике не мог потянуться, говорит, спина болит. И он сейчас за два месяца подтягивается по 7 по 8 раз, он намного ярче и фигуристый стал сейчас выглядеть. Тренировки непосредственно мы в нашем зале, фитнес-байгре, в фитнес Черский район, Тверской топик 4. Давайте дальше. У нас еще есть пункты приобретения новых привычек. Я кратко сейчас скажу, а ты следующий, окей? Смотрите, приобретение новых привычек, приобретение новой привычки, да? Пить водичку. Только не пить водичку литр перед сном, потому что можно проснуться отекши, да? То есть пить водичку регулярно перед каждым приемом пищи по 200 мл. То есть стандартный стакан. Привычка? Привычка. Приобретение новой привычки. Дальше. Два раза в неделю пойти на йогу, приобретение новой привычки. Следующее. Не кушать на ночь, глядя. Потому что, вот хочу сказать об одном факте, я всегда учу своих подопечных и своих тренеров одному важному элементу, что, друзья мои, когда вы начинаете работать с рационами ваших подопечных, помните о том, что мы не ужинаем ночью. Почему мы не ужинаем ночью? Потому что... Мало того, что мы не досыпаем 5-7, у кого-то, слава богу, 8 часов получается, мы еще грузим свою пищеварительную систему, которая, соответственно, не отдыхает, потому что перерабатывает нашу еду, которую мы потребили, да, и в итоге мы просыпаемся уставшими, не кушать ночью, привычка, привычка. Вот это называется приобретениями привычек. Когда вы приобретаете уже эти две привычки, вы пополняете свой водный баланс, стабильно, качественно, это раз. Мы не кушаем вечером, не потому что мы боимся поправиться, а потому что мы не восстанавливаемся. Это уже две качественных привычки. Неважно, как вы занимаетесь, что вы занимаетесь, да? И следующее, действительно, какая-либо двигательная активность два раза в неделю, сказала, сделала, это тоже привычка. В пути приобретения своей спортивной формы, да, там 24 на 7, быть в форме, вот такие вот качественные привычки будут формировать вас. Вам понравится жить вот так вот. Я бы вот хотел еще к привычкам добавить. Если кому-то трудно, найти время, опять же, все, что мы прошли сейчас, да, и вы не можете просто сосредоточиться. Да, вроде поговорили, да, вроде себе решила, завтра поснулось, и все то же самое. Просто-напросто элементарно окружение. Очень много чего меняет окружение. Подруги, родные, возьмите просто, проверьте себя, поспорьте с кем-то и введите в привычку. Что вам мешает Зад сказать, давайте, вот у меня привычка, утром встала, 20 раз пресса, на 50 приседаний, либо вечером сделать 20 минут мини-конкрес с резинками, либо с тем же фитнес-какими-нибудь маленькими гантельками. Это привычка? Привычка. Окружающие поддерживают? Муж, дети. Друзья, потому что, как говорится, что э, покажите мне своих друзей, я скажу, кто ты, окружающий круг. Вот так же самое можно сказать и про себя. Вы должны влезать э, в своем кругу окружения тех людей, которые вас поддерживают. И которые вам симпатичны. Идем дальше. Итак, что же такое быть в форме 24 на 7? Быть в форме 24 на 7. В первую очередь, равно тому, что вы ставите приоритет себя. Это не значит быть эгоистом. Хотя да, мы все немного эгоисты, это нормально. Потому что, еще раз напомню, счастливая женщина, счастливое ее окружение. Будь в форме 24 на 7 – это 3 часа физической активности в неделю. Это нормально. В сутках 24 часа. Посчитайте, сколько будет за 7 дней. И подумайте, 3 часа в неделю на себя – это много? Это очень мало. Это достаточно для того, чтобы быть действительно 24 на 7 форме. Следующее. Отрегулируйте рацион питания. Как бы нам не хотелось, но запомните, главное для себя правило, я всегда учу на своих курсах и говорю о том, что что бы вы ни делали, что бы вы ни ели, вы должны сохранить строго соотношение Правильно и неправильная еды. Что такое правильная еда? Правильная еда – это та еда, которая дает вам энергию для вашей жизни. Да? То есть соотношение 80% у нас идет э, хороших продуктов, которые нас восстанавливают, 20% у нас все что угодно. Что хотите, в принципе, то и потребляем. Следующее – семичасовой режим сна. А, нравится вам это или нет, мне тоже не нравится. Я бы иногда вообще спала бы по 4 часа, там, занималась какими-то своими делами, потому что 24 часа мне в как мало, да? То есть 7-часовой режим сна – это нормально, это полноценно. Идеально, конечно, и восемь, но не всегда, поэтому прислушивайтесь к своему организму. Чувствуйте, в первую очередь, что необходимо вам. Мы можем часами здесь стоять, рассказывать о важности определенных процессов жизни, но вы должны слушать именно себя. Вы должны понимать свою норму сна. Когда вы просыпаетесь после пятичасового сна, я думаю, и чувствуете, что у вас идет бодрость, подрыв, и все хорошо, вы так можете жить действительно долго-долго-долго, тогда да, окей. Каждый организм индивидуален. 5 часов вам достаточно, но минимальное количество сна, которое должно быть у каждой женщины, это 7 часов. Я хочу поставить здесь такой акцент, что здоровый сон для женщины гораздо важнее, чем здоровый сон для мужчины. Саша, не обижайся, но это факт. Вот, что я хотела сказать. Дальше. Организация, досуга для себя. Вот это вот ключевое. Это хорошо. Мы работаем, мы забираем детей, мы еще раз работаем, мы готовим или не готовим, но как пополняется женщина? Поднимите руки, пожалуйста, те, у кого, у, у, те, у кого есть хобби. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. А должны все поднимать руки? Хобби. хобби, естественно, А хобби – это да. и значит организация, досуга для себя. Господи, это прекрасно организовывать досуг для себя. Это прекрасно действительно пойти, просто там, я не знаю, купить книжку. А досуг для себя — это не сходить, сделать маникюр, ни в коем случае. Нет-нет-нет, это просто потребность. Это просто потребность быть ухоженной, красивой. Потому что мы женщины, и нам так надо, Я вот да? добавлю. Смотрите, девушки, если опять-таки немножко вернемся за время, да? Вы, опять-таки, ищите себе время и не можете найти маникюр, педикюры, прически. Сколько времени занимает? Много. Я думаю, можно же столько же времени за одну неделю выделить на тренировочный процесс. Не обязательно даже в зале, можно и в домашних условиях. Зато вы поймете, насколько вы себя станете лучше чувствовать и увереннее в себе станете, когда сглянете в зеркало скажете «идеально». Так как, знаете, вчера была черная пятница, и все побежали. Кто, вчера, не делал, не кто вчера делал покупки? Поднимите руки. <свят> <свят> умнички, умнички, да? Вот, я хочу напомнить, что самая красивая одежда, которая у нас есть, это ваши тела. Это самая прекрасная одежда, в которую действительно стоит инвести инвестировать, потому что имея красивое тело. Вы сможете одеть любое платье, вы сможете одеть 10 купальников, и они все подойдут, имея хорошее тело, да? Для каждого хорошее, для каждого пропорция, это, то есть, я считаю, что нет пропорций 90-60-90, это миф. Классное, красивое тело, это то тело, в котором вам, в первую очередь, очень комфортно, потом все остальное. Следующее, психологическое здоровье. Что я имею в виду под психологическим здоровьем? Милая дама, мы живем в условиях мегаполиса, здесь все очень быстро, всегда очень быстро, поэтому если есть потребность, что вы делаете? Вы не стесняясь, действительно можете обратиться к психологу, ну или пойти позаниматься типа, спортом, это нормально. Кстати, да? тренера, они в принципе являются психологами, почему? Потому что мы помогаем вам решить ваши проблемы, мы делимся своим опытом. То, что мы сделали с собой, это всю жизнь, всю карьеру настигли, мы вам передаем, чтобы вы от этого, можно сказать, получали удовольствие, в первую очередь комфорт и, само собой, результат как можно быстрее. Следующее, позитивное мышление. Как бы банально и смешно это не звучало, но этому нужно учиться на протяжении всей жизни. И чем раньше вы начнете этому учиться, тем лучше. Мы просыпаемся с утра, видим дождь за окном не думаем, о этом боже мой, какой ужас, я не хочу туда идти. Мы улыбаемся, варим вкусный кофе и действительно идем по своим делам с улыбкой на лице. У нас осталось еще немножко времени для вот вас. Ваших... сейчас еще Алине, э, так же со мной, если согласен. и смотрите, пожалуйста, на позитивное мышление. видите у нас гормон счастья. Он, можно сказать, нам определяет всю нашу судьбу. Чем больше улыбаетесь, тем у нас легче будет проходить жизнь. Нам, у нас не будет настолько мужчины ну, появляться и так далее. Из-за этого намного качественнее, лучше, если вы будете сами собой с утра любоваться и улыбаться. Как бы банально ни звучало, но да, и базовое. Базовое, с чего мы начинаем, это действительно да, любовь к себе. Потому что без этого всего, да, без базового, да, если бы мы выстроили в пирамиду, вот в начале пирамиды была бы любовь к себе. А кто... Вот поднимите, пожалуйста, руки, кто любит себя? Правильно. Молодцы. Это очень здорово. Потому что если вы себя не будете любить, никто вас не будет любить, как бы печально не звучало. Поэтому если где-то не умеете любить себя, но любовь к тебе, извините, но это не шоколад, это не вино с подругами, это не любовь к тебе. Любить себя — это ухаживать за собой. Саша, добавишь? Да, и это не сигаретки. То, что сейчас у нас мир современный, ай, косы пошло-поехало, там всякие еще выпускают. Это нет, это не негативно. Это не любовь все равно ты... Ладно, это за вредные привычки. Я думаю, вы так знаете. Арина а сейчас говорит фитнес, питания. Фитнес-индустрия – это очень много. Не значит, что это зал должен быть. Это парки, турники, домашние условия. Задавайте любые вопросы девочка отходила задать вопрос а, давайте давайте еще кто кто кто да да да да подожди давайте микрофон да более развернули можно а я считаю, что смотря какого результата вы хотите достичь. Потому что я как человек, который еще является профессиональным спортсменом, меня всю жизнь ведет тренер. И я хочу сказать, что каждому тренеру, ну, тренеру нужен тренер. И если вам нужен результат, э, тогда вам нужен тренер. Хотя, если вы хотите, смотря что что вы хотите. Вот давайте так, вот спросите, пожалуйста, какой результат вы хотите для себя. Результат разный бывает. Можно набрать плюс 10 килограмм, тоже результат. Просто быть подтянутой? Просто да? быть подтянутой? А, да. Просто быть подтянутой можно. Подтянутой, не По логической цепочке, насколько я уже работаю в зале, да, результат в любом случае будет. По-любому. Просто насколько это он будет качественно и насколько быстро, с тренером, допустим, вы можете достичь своей цели за месяц, сами за полгода. То есть, если вас это устраивает, вы приходите и делаете вид, там, я что-то делаю. По любому результату будет. Даже просто бутылку поднимать каждый день, там, по 20 раз, результат будет. Но время, да. мы же говорили, что время это ресурс очень ограниченный. И либо потратить 3 часа в неделю, либо потратить по 2 часа каждый день, но ни о чем. А, послушайте, пожалуйста, а часовой тренировки с тренером достаточно, потому что, как правило, в зале ну, такие, на моем опыте, это такие изнурительные тренировки. Сначала там 40 минут кардио, потом тренировка, потом растягиваешься. Через три часа ты выходишь разможденный, ненавидишь себя зал и так далее. Вот, вот сейчас. Знаете, что это такое, Вот то, что с вами произошло? Это неправильная подача непосредственно тренировки вам, как потребителю. Потому что часовой тренировки предостаточно. Если разбирать, допустим, биохимию да, ваших мышц да, и процессов там, жиросжигания и всего остального, 45 минут – это активная работа, 15 минут – это заминка. На базовом начальном уровне, когда вы начинаете работать. Если, извините, вас пригают, и вы начинаете работать, как, извините, лошадь, вы не профессиональный спортсмен, ваши приоритеты – не выходить на, соревнование, на соревновательную арену. Это я, понимаете, как лошадь тренируюсь, потому что мне еще выступать и выступать. Вам это не нужно. К сожалению, у вашего тренера не хватило образования, мозгов, для того, чтобы... Ну, а как это назвать еще? Для того, чтобы преподать вам то направление, допустим, того фитнеса, которое действительно необходимо было для вас. А чем вы занимались? Это тренажерный зал был? Да, тренажерный зал э -э Смотрите на рекомендации, не читайте рекомендации, то есть какие-то отзывы о залах, куда вы обращаетесь. непосредственно И помните о том, что вам, как человеку, который, допустим, начинает, да, там... Допустим, полгода не тренировался, и вот вы завтра идете в зал, вам не нужны тренировки по часу 20. Если это только, знаете, не э, тренировка, допустим, 45 минут, 15, заминка и 20 минут еще плюс стретчинг. Но и стретчинг должен быть не такой, чтобы, извините, сразу э, надрывались связки, потому что это та жизнь.